Всем привет! Вы смотрите Универ В студии я, Арина Михайлова. Итак, сегодня выпуски. Стартовал визит ректора Казанского Федерального Университета в Японию. В университетской клинике КФУ успешно прооперирован пациент с тяжелым заболеванием. Обзор новостей Казанского Университета. Делегация Казанского Федерального Университета в составе ректора Ильшата Гафурова и проректора по образовательной деятельности Дмитрия Таюрского находится с визитом Японии.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 в университетской клинике КФУ была проведена сложная операция. Сосуды пациента, которые питают кишечник, желудок, поджелудочную железу и печень, не работали. О результатах операции расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. 20 сентября в университетскую клинику Казанского федерального университета поступил больной с сильными болями в животе. У него была обнаружена достаточно редкая патология. Врачи поставили диагноз – абдоминальная ишемическая болезнь. Это заболевание, в основе которого лежит нарушение кровоснабжения органов пищеварения. Мы провели самое современное обследование. Выявилось, что у него два основных сосуда, которые питают кишечник, желудок, поджелудочную железу. Печень не работает. На брюшной аорте при ангиографии устья сосудов, отходящих к органам брюшной полости, отсутствовали. Врачами было принято решение оперировать пациента, потому что другие современные методы, такие как стентирование, балонирование кровеносных сосудов, были невозможны из-за сложности диагноза. Во время операции врачи удалили из устья сосудов атеросклеротические бляшки и сделали расширение утовены. Во время операции мы выделили Верхнюю брызжечную артерию раскрыли ее, убрали атеросклеротические бляшки изнутри на протяжении трех сантиметров. Взяли вену с ноги и сделали аутопластику. Пациент почти ничего не ел около четырех месяцев, из-за чего очень сильно похудел. Сперва немножко было. выпил успокаивающие таблетки. Вроде затихало, потом все хуже, хуже, хуже. Когда вот только поем, начинается резкий боли сразу. Пиши, не переваливалась. Основные рекомендации от врача – это снижение холестерина, лечение препаратами, разжижения крови. На сегодняшний день ограничений со стороны врача по диете нет. Пациент ест хорошо. Это все работает прекрасно. И она аускультативна. То есть с помощью фондоскопа можно определить, что она работает, там шум есть. И мы сделали УЗИ. На УЗИ там тоже проходимость этой артерии очень хорошая. Пациент отмечает, что чувствует себя после операции прекрасно. Сейчас, конечно, стал лучше. Легче то, что было до операции. От наркоза отошел, нормально стало. Спасибо им большое врачам. Врач университетской клиники КФУ отмечает, четыре основные фактора развития такого диагноза. Это возраст, склонность к повышенному холестерину, табакокурение и неорганизованный прием алкоголя. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. О том, какие еще события прошли в Казанском федеральном университете, смотрите в нашем обзоре. Президент Татарстана Рустам Миниханов вручил государственные награды и грамоты 80 лучшим учителям республики, среди которых учителя IT-лицея, лицея имени Лобачевского и профессора КФУ. Так благодарность президента Республики Татарстан была выражена преподавателю, организатору ОБЖ, учителю географии IT-лицея КФУ Александру Куликову. Государственная премия Республики Татарстан имени Мирза Махмутова была вручена профессору кафедры дошкольного образования Института психологии и образования КФУ Валериану Губдулхакову, учителю химии IT-лицея КФУ Феделье Халиковой, премия имени... Никоюмана Сыри профессору кафедры химического образования Химического института имени Бутлерова КФУ Фариду Ямбушеву. Победителями конкурса на присуждение премии лучшим учителям за достижение в педагогической деятельности в 2019 году стали учитель географии лицея Мелобачевского КФУ Гульнас Сибгатулина и учитель информатики и информационно-коммуникационных технологий лицея Лобачевского КФУ Сергей Михайлин. Учителем, подготовившим 100 бальников ЕГЭ в 2019 году, стал учитель химии лицея Лобачевского КФУ Ольга Романова. На базе Казанского федерального университета с 3 по 9 октября проходит слет молодежных клубов Русского географического общества. Его участниками стали представители Приволжского и Уральского федеральных округов. От Татарстана в мероприятии принимают участие представители регионального молодежного клуба Русского географического общества, а также молодежных клубов Русского географического общества лицея Милобачевского КФУ» и лицея номер 78 Казани». Тема слета в этом году – историко-культурное и природное наследие регионов России в молодежных проектах. 3 октября в Институте управления экономики и финансов КФУ состоялся бизнес-тренинг от компании Акбар Страхование для студентов второго курса, нацеленный на выявление и развитие деловых компетенций. Он прошел в формате игры, ключевой задачей которой является определение будущей профессии. Мы надеемся, что студентам очень понравится. И а, почему мы начали со студентов второго курса, да, для того, чтобы они уже сейчас понимали, где им нужно в дальнейшем развиваться. В будущем для студентов это даст а, то, что они а, могут целенаправленно выбирать свой путь. То есть если, ну, к примеру, там. Студент хочет стать управленцем, а на сегодняшний день у него какие-то э, коммуникативные навыки, да, управленческие навыки отсутствуют. Он может уже на сегодняшний день понять, что ему в дальнейшем развивать. В Елабужском институте КФУ состоялось чествование ветеранов вуза. Проведение подобных встреч уже стало доброй традицией. Студенты порадовали участников встречи вокальными и хореографическими номерами. Юбиляры по традиции получили подарки от Елабужского института КФУ. В IT-лицее Казанского федерального университета отметили День учителя. Ученики выступили перед учителями с концертной программой. Лицеисты на сцене танцевали, играли на гитаре, показывали миниатюры и сценки о жизни учителей. В адрес педагогов звучали поздравления и слова благодарности. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся. Пока-пока.